Вулканические торнадо, возможно, одно из самых страшных природных явлений. Когда вулкан извергается, он выбрасывает раскаленную породу и пепел высоко в атмосферу, а куски лавы и горячие газы устремляются вниз по склону вулкана, когда этот поток движется вниз. Некоторые из попавших в ловушку газов начинают одновременно подниматься и вращаться. Они сжимаются воздухом, вращаются все быстрее. Так рождается вулкан. Торнадо. К счастью, это явление кратковременно... Хотя остров Ньюфаундленд в Канаде нельзя назвать самым теплым местом на земле, здесь все же не так уж холодно. Но представьте себе, что вам приходится убирать снег перед домом всего за несколько дней до летнего отпуска. Именно это и произошло на острове в июне 2018 года. Холодный шторм, пришедший с побережья Ньюфаундленда, покрыл несколько районов островов 5 пятисантиметровым слоем снега. Вдобавок ко всему температура также побила все рекорды. Летом на Ньюфаундленде обычно в среднем около 19 градусов, а в очень жаркий день – 30. Но в тот печально известный июнь утром было всего 3 градуса. Облака утренней славы встречаются крайне редко. Они похожи на трубы, раскинувшиеся по небу. Они могут тянуться на расстоянии более 900 километров. Большинство исследователей исходятся во мнении, что эти облака появляются, когда восходящий поток проходит сквозь облако. Это создает их характерный закрученный вид. В холодный воздух в задней части облака заставляет его опускаться вниз. Лучшее, но не единственное место, где можно увидеть такие облака – Австралийский залив Карпентария. Если отправитесь туда, выбирайте период с конца сентября по начало ноября. 19 марта 2018 года жители Алабамы видели, как с неба падают огромные куски льда. Это был печально известный град в Алабаме, который нанес ущерб на миллионы долларов. После града местность выглядела разрушенной. Разбитые витрины магазинов и лобовые стекла автомобилей, сломанные рекламные щиты и дыры в крыше. Но больше всего исследователей взволновал град, найденный недалеко от города Кална, штат Алабама. Этот монстр размером с мяч был более 13 сантиметров в ширину и установил новый рекорд штата. В 2012 году небо над Дорсетом, Англия, стало сначала зловеще темным, а затем желтым. После этого на землю начали падать голубые шарики. Местный житель шел к своему гаражу, когда заметил что-то необычно яркое среди беловатых граней. Когда исследователи изучили этот студенистый дождь, они обнаружили, что шарики были сделаны из вещества, которые используются в подгузниках или почве для горшков для отпитывания жидкости. Пока не ясно, упали ли эти шарики с неба, а может быть тающий лед заставит несколько уже существующих кристаллов в мгновение охар расшириться? В марте 2018 года жители Северной Невады могли наблюдать редкое подковообразное облако. Но метеорологи знают, что этот вихрь интересной формы возникает, когда плоское облако проходит над столбом теплого, поднимающегося воздуха. Этот воздух создает форму и придает движению облака некоторое вращение. Такие облака остаются в небе всего на столько минут. Цилиндрические снежные пончики возникают, когда порыв ветра решает поиграть в снежки. Он начинает перекатывать снег по земле. Если бы это был настоящий снежный ком, то в конце концов он стал бы слишком тяжелым, чтобы Центр снежного пончика оказывается полон, потому что его внутренний слой слишком тонок и издувается при формировании пончика, поэтому он легче, чем обычный снежный ком и катится дальше. К сожалению, вы не можете найти снежные пончики просто так. Они редкие и для их появления нужно совпадение многих факторов.